Национальный дворец начали строить в 1796 году, после землетрясения, которое разрушило большую часть Лиссабона, в том числе и королевский дворец на главной площади страны. Место было выбрано не случайно. Несмотря на то, что жертвами землетрясений в 1755 году стали примерно 90 тысяч человек, королевская семья не пострадала. Но король был настолько впечатлен этим происшествием, кто выбрал безопасное место для своего дворца и построил его из дерева, сделав более сейсмоустойчивым. В итоге деревянный дворец сгорел из-за несчастного случая, а на его месте начали строить дворец из камня. Над проектом работали несколько португальских архитекторов, планировалось построить один из величайших дворцов в Европе, но этого не случилось, так как королевская семья была вынуждена бежать в Бразилию из-за оккупации португальской территории наполеоновскими войсками. Вообще-то строительство дворца не закончилось и до наших дней, но я все равно советую посетить его. По-моему, это одно из недооцененных мест в Лиссабоне. Дворец был обставлен и украшен по вкусу королевы Марии Пии, которая в 15-летнем возрасте вышла замуж за португальского короля Луиша I и со всем усердием взялась за обустройство их дома. В 1910 году, со свержением монархии и провозглашением Португальской республики, дворец закрыли и открыли уже в 1968 как музей. Давайте почитаем, что пишут на TripAdvisor про это место. В дворце туристов практически нет, мы гуляли вообще в одиночестве, Обстановка очень богатая и красивая, много гобеленов и старинной мебели. Скажу честно, посмотрев штук пять дворцов Португалии, Синтра, Мафра, Келуш и прочее, не пожалела, что зашла сюда. Это того стоило. В Португалии немного королевских музеев, этот музей находится на окраине города. Добраться на такси стоит около 10-12 евро из центра. Музей понравился, хотя очевидно, снаружи особенно, что он нуждается в реконструкции. Нет информации на русском языке, посетителей очень мало, особенно в будние дни. Достоин посещения. Впечатлил в сто раз больше, чем дворец Пена в Синтре. Богатая обстановка, как в лучших дворцах Европы. Удобно совместить с посещением монастыря Жеронимуш. Приятно удивил отсутствием толп туристов. Дворец со всеми атрибутами и убранством. Обязательно стоит сходить. Но добраться сложно, берите такси. Дворец открыт к посещению с 10 до 18.00, но в 17.30 вход закрывают. Билет стоит 5 евро, но дети до 12 лет включительно могут посетить дворец бесплатно. Кстати, покупая туристическую карту Лишь карт, вы тоже сможете посетить дворец бесплатно. Дворец находится недалеко от района Белэнь. Если вы планируете посетить монастырь Жеронимуш, башню Белэнь или кондитерскую Паштейш де Белэнь, можете заодно заехать и в дворец Ажуда. Добраться от монастыря Жеронимуш до дворца можно на автобусах номер 727, 728 и 729. Правда, на автобусе можно только немного подъехать. Часть пути нужно будет пройти пешком. Намного удобнее ехать сюда с центра города, станции кайш судре на 760 м автобусе. Надеюсь, это видео было полезным, а если вы захотите заказать экскурсии без посредников в Португалии, вы всегда это сможете сделать на нашем сайте visportugal.com. Приезжайте!